задать после того как я немножко расскажу о программе да, как бы никита расскажет со своей стороны так первое давайте немножечко по, по, по, по, разомнемся подключимся что такое бизнес-экосистема что такое технологические платформы слышали вот такие термины да как бы что они по вашему мнению означают как вы считаете ответа можно взять написать в чате да как бы или, или соответственно ответить на это голосом, если есть такое желание. Андрей Валерьевич, мне подсказывать им или молчать? Ну, не знаю, как хочешь, Никита. Ты в принципе, если хочешь подсказать, попробуй подсказать. То, да, да, давай, Давайте с тобой вдвоем будет, если такая активная позиция, будем вдвоем народ развлекать и показывать про нашу программу. Хорошо. Ну, экс система как я понял из всего происходящего, это когда одна и та же фирма занимается несколькими разнонаправленными направлениями. Например, Яндекс, кроме того, что он поисковик, он еще и такси, он еще и еда, он еще и то, и это, и десятое, и пятое. В общем, вот это вот экс-система, если вкратце. Анти, да, спасибо большое. Действительно. Экосистема – это одна из новых формаций организации бизнеса. Она подразумевает, что ну, либо одна компания занимается, как Никита правильно рассказал, в данном случае у нас в стране так сказать, такие компании, как Яндекс, Бер, да, как бы ВК, Мейл, который который раньше был Mail, Тинькофф. Они занимаются самыми разными сферами бизнеса, да, и основой этих экосистем является технологические платформы. И то, и другое является основой нашей программы, в свою очередь. Но при этом экосистемы и платформы могут жить отдельно. Да, то есть, например, технологической платформой сейчас, вот сегодня была большая конференция в Академии, называется программа «Гостех». Да, это такая технологическая платформа, в рамках которой будут разрабатываться в ближайшем будущем все основные инструменты для работы с данными, для оказания госуслуг, для работы с бизнесом государством, государством, с бизнесом и с государственным населением. Да, это какая -то новая инновация. То есть это одно место, да, совокупность программного кода, серверов, вычислительной, вычислительной мощности, которая позволяет максимально быстро и качественно оказывать цифровые, цифровые услуги, электронные услуги как бизнесу своим клиентам, да, так и государству для бизнеса и государству для людей. Поэтому получается, что одно из базовых историй развития экономики не только нашей страны и в мире – да, это становится самой технологической платформа вот. ну естественно как и было раньше да кровью всей, всей, всей, всей системы бизнеса и экономики является финансы да, именно деньги являются тем мерой ценности меры обмена да, которые определяют сколько человек заплатил да, и очень быстрые и дешевые транзакции это основа и технологических платформ да, и экосистем при этом важно чтобы это было не только дешево и быстро, но еще и формировала в правильных местах добавленную стоимость, что, соответственно, одна из сложных задач по управлению не только в национальных, но и международных условиях. Таким образом, сегодня и на программах наших двух мы говорим про бизнес-экосистемы, которая основана на технологических платформах, да, и в совокупности они помогают удовлетворять потребности клиентов и э, вести успешный бизнес в, в условиях неопределенности, э, неоднозначности э, мира. Соответственно, VUCA-мир – это сложный, нестабильный, неоднозначный, неопределенный мир. Это одна из классификаций того, что у нас происходит сейчас. Э, вот. Ну и, Соответственно, благодаря этой классификации и тому, что происходит, можно сделать несколько запросов да, от тех технологических лидеров, которые э, сформировали текущую экономическую управленческую повестку. Основой большинства бизнесов, если они успешные и как бы сейчас и в будущем это будет только усиливаться, это какое-то технологическое решение. То есть это более быстрый способ принятия решений, более качественное решения, более быстрое обслуживание, более качественное обслуживание, совокупность разных факторов, которые позволяют достигать именно платформенное решение, программное обеспечение, автоматизация, датчики, программы искусственного интеллекта. То есть IT становится такой неотъемлемой частью, как бизнеса, так управления HR-ом, с рекламой с общественностью и так далее. То есть самых, самых разных частей да, а IT становится незаменимым элементом. Второй момент, который выделяется, сейчас вы можете посмотреть по всем крупнейшим корпорациям и России и мира, да, является такой базовым трендом, куда это трансформируется, это переход на продуктовую парадигму. Продуктовая парадигма – это э, итерация по управлению, когда большие корпорации э, переходят, допустим, от конвейера, который был в, середине прошлого, в начале прошлого века, 20 соответственно, да, и в середине распространен, когда производили однотипную продукцию, все более и более персонализировано, да, появились сначала функциональные модели, которые сейчас в большинстве бизнесов из учебников показывается, потом появились матричные, и, соответственно, сейчас как одна из следующих продолжений матричных моделей управления, появились продуктовая парадигма, когда корпорация предоставляет огромное количество продуктов, сервисов, и за каждый этот продукт, сервис отвечает своя продуктовая команда, ее возглавляет менеджер продукту продуктового, его по-разному называют, да, этот человек такой мини сео да, SEO – это Chief Executive Office от английского то есть как бы генеральный директор. То есть он отвечает за получение этого продукта максимальной эффективностью результат, чтобы он хорошо продавался, приносил максимальную, максимальную прибыль и, и, и выполнял другие KPI, которые поставили. И получается, что большая корпорация сейчас – это не огромный авианосец, да, который идет слаженно по индивидуалу маршруту, а такой огромный рой а, дронов, летающих, плавающих, не знаю, прыгающих, а, которые там под землей, под землей просходят, они движутся, каждый сам по себе, эти самые дроны, а, коптеры, а, управляемые своей собственной командой, своей собственной функцией, ищут а, свои рыночные ниши, а, свои какие-то фишки и фичи, которые позволяют им быть более эффективными. И, соответственно, за счет того, что их много, да, они появляются, исчезают, трансформируются. Корпорация начинает захватывать э, все больше и больше э, рынков, э, ниш, да, и, благодаря этому э, э, и, и благодаря этому она становится более эффективной, Да, как, потому что она зарабатывает деньги даже на тех нишах, которые раньше не могла бы заработать, потому что она предлагает точечные э, предложения э, э, э, э, э, людям, которые самым маленьким группам, клиентов, которые раньше не могла это сделать. И это делает с помощью технологий, технологических платформ, да, ну, и, соответственно, как бы финансов, которые позволяют все это больше делать транзакции. А вот, э, быстрое решение, технологическое решение – это будущее, которое ждет нас всех, и которым мы уже там одной ногой уступили. Немножко про то, кем будет наш выпускник, да, как бы вот тут, э, черным шрифтом – эта задача, да, зеленым – от потенциальной должности. Должности могут меняться со временем, да, и вот, соответственно, одна из занятий, которые мы проводили с нашей первой группой, с первым набором, который входит в Никита, это профессии будущего, да, когда ребята разбирали, строили тренды, подсказывали свой образ будущего, исходя из него создавали свою профессию, которая им бы близка, хотелось бы было, чтобы она возникла, да, и, соответственно, потенциально да, если все будет хорошо, они вполне могут быть первыми в этой своей профессии, которые придумали. Соответственно, ключевая история – это стык между предпринимательством, ведением бизнеса, своего бизнеса, как бы, либо в качестве внутреннего предпринимателя, продукт-лоунера, да, либо, соответственно, управление финансами. И то, и другое – это -то левая и правая рука наших программ, о которых я говорю. Соответственно… Немножко о институте бизнеса, делал администрирование, которая реализует этот, этот, эту программу. Институт бизнес, делал администрирование структурных подразделения президентской академии, РАНХИКС, Да, Это по признанию многих экспертов бизнес-школы номер один полного цикла в России. От программы Балковриата до программы executive MBA и программы DBA. Так программа executive MBA, которую мы реализуем, занимает 44 место во всем мире. Да, как бы и первое место в России и в Восточной Европе. Мы первые получили полную аккредитацию Американской Ассоциации Бизнес-Школы, CSB. Да, как бы это очень сложная процедура, подтверждающая, что наши образовательные программы, все причем наши, то есть облаквариаты до программы GTIMBA, соответствуют высоким требованиям качества, выделяемым к лучшим бизнес-школам мира. Вот, порядка 5% всех бизнес-школ мира имеют вот самую полную аккредитацию. По итогам этого года, по итогу 2021 года в рейтинге бизнес-школ Европы мы заняли почетное 58 место из топ-100. Вот, мы одна из старейших. И в прошлом году мы заняли первое место в интернационализации бизнес-школ. В этом году этого рейтинга не, не формировали. Вот. Еще немножко о программе. И я дам слово Никите чтобы у вас было понимание, какие у вас есть окна возможностей. В нашем институте действует много профильный блоков ряд с этого набора, это инновация, которая формируется из четырех направлений. Это менеджмент, экономика, управление персоналом и реклама и связь с общественностью. Часть программ уже существует много лет, например, международный менеджмент. Часть программ появились недавно, а часть как бы, будут набираться только в этот, в этот набор первый раз. Соответственно, первый раз будут набираться две программы. Это международные финансовые технологические платформы и э, управление восприятием интегрированной коммуникации в международном бизнесе. Это совершенно новые программы, да, которые вот, э, сейчас были разработаны и, и, и пошли в набор. Программа э, финансовый продукт экосистемы тоже новая, но по ней уже есть одна группа, как раз вот Никита, представитель этой группы. Соответственно, и управление персоналом, это, это международный менеджмент, это программа, которая существует несколько лет. Международный менеджмент существует, по-моему, около 20 лет. Поэтому таким образом мы с каждым годом совершенствуем нашу линейку программ бакалавриата. Вот в этом году расширили еще и ЕГЭ. Если вы посмотрите да, соответственно, на входе, то есть можно будет самым разным ИГ к нам поступать с математическим и не нематематическим. Но помимо этого, еще важная опция многопрофильного благоуриата, международный бизнес, который реализуется в нашем институте, это возможность выбирать свою профессиональную траекторию и формировать несколько дополнительных несколько квалификаций, в том числе дополнительных по отношению к профилю. Есть, переводя с наукой емкого на обычный, вы можете поступить, например, на экономику, да, закончить нашу программу по рекламе и циасообщественным. Да, при этом у вас будет профиль, например, как бы реклама как бы реклама на международных рынках да, с, и, и, и разработка финансовых продуктов. То есть внутри у вас будет возможность получить несколько сертификатов, удостоверения квалификации или подготовки с несколькими профессиями под разный микс. Таким образом, по окончании четырех лет обучения за счет гибких систем, гибкой системы элективных курсов. У вас есть возможность получить сугубо ваш личный личный профессиональный статус, наверное, да, как бы вот, а если говорить более широко, да, свою собственную профессию, профессию на стыке самых разных сфер деятельности, сразу самых разных самых разных профессий, наверное, да, хотя это, это тавтология. Вот если ты готов, расскажи, пожалуйста, ребятам свои впечатления о программе, и я думаю, что можно будет потом задать вопросы. Да, Андрей Валерьевич, если я буду куда-то не туда заходить, вы мне сразу останавливаете. Говори, если считаешь правильно. Тут... А, вот, ребят, когда я пришел, во-первых, нестандартный подход изначально, потому что вот в первый день в то, что у вас будет, если вы к нам поступите, это... Как его? Посвящение. Перед ним Андрей Валерьевич вызвал нас в специально созданный для нашей программы кабинет и устроил небольшой я теперь знаю, как это слово называется тимбилдинг. Вот, то есть мы рассказали о себе. Поиграли в интересную игру. Я сейчас не буду ее описывать, просто ну, на уровне придумая свой бизнес на основе каких-то условий. Вот. То есть сразу виден нестандартный подход. Потом то, что Андрей Валерьевич уже говорил, это форсайт, профессии будущего. То есть мы в 11 лиц делали собственный прогноз того, что будет в будущем, до сих пор делаем, еще не все сдали. Вот. И это было очень интересно, очень необычно по сравнению с какой-нибудь школой, и я, например, лично еще учился в колледже, у меня ничего такого не было. Это опыт, которого я думаю, который, я думаю, нигде бы не получил в своем возрасте, меня бы в взрослый форсайт не взяли, а тут вот такое вот. В общем, это из особенностей из особенностей вот конкретно нашего направления. Еще у нас были встречи с уникальными специалистами. То, что вот только для нас Андрей Валерьевич организовал, это встреча с Евгением Виноградовым, который а, также специализируется на, ну это в рамках вот Форсайта, а, на новых профессиях. Он рассказал много интересного. Более того, а, я его поспрашивал по поводу, ну, мои родители занимаются бизнесом, я его поспрашивал по поводу, как бы он развивал наш бизнес, если бы он этим занимался, что бы он, что он думает по поводу будущего и как с этим связано. Он дал идеи, я потом их пересказал родителям, они такие, вау, круто, мы будем, вот, вот это вот точно хорошая идея, мы это обязательно организуем, разузнаем. То есть, ребята, чтобы вы понимали, профессионалы, реально, вот то, что я им рассказал, люди, которые имеют опыт более чем 20 лет работы в определенной сфере, взяв взгляд, который нам просто дают в, вот тут, вот здесь, прямо сейчас, нам, еще совсем молодым детишкам, которые ничего не знают, восприняли как абсолютно практичную хорошую вещь, которую наверняка можно внедрить, которая наверняка принесет больше денег. Это вот и конкретно из того, что нам, что в других направлениях в ИБДА вы не получите. Теперь по поводу того, что везде в ИБДА есть, мы в общем-то ходим на пары вместе с международным бизнесом с ребятами оттуда, нас распределили на три группы, по три человека в каждой группе в результате с международным бизнесом входит. Uh, правда, uh, не на все, у нас еще Матан отдельно uh, вот uh, с uh, потрясающим специалистом, опять же, очень волнующимся за нас, кстати, в отличие от uh, всей прочей, да, ну, всей всех ребят которых я знаю я не все направления изучал у нас матан идет с применением программирования мы используем питон как калькулятор и задания у нас творческие тоже на питоне по крайней мере частично вот по поводу основных программ это есть еще была еще интересная программа это боже как она называлась я забыл. Андрей Валерьевич, когда у нас вот, были вот эти вот штуки в самом начале семестра с встречами с разными людьми. А, а, а, а каких штуков еще раз? А, вот самый первый, который мы зачет получали в середине этого семестра. Я не помню, как называется предмет, извините. Я тоже сильно понимаю, что я говоришь. Какого, какого в общем, я не помню, как предмет называется. Ребят, реально просто из головы вылетело. Но вот специалисты, ну, в частности, один специалист и два приглашенных у нас проводили по паре, но в основном в основные паре проводила женщина, которая занимается реальным бизнесом. Она рассказывала про психологические моменты, которые с этим связаны, про самомотивацию, про прочее, прочее, прочее. Многие штуки, которые... Это ну, само, но... курс называется... Вот, да, самоменеджмент Да, да, да, да, да. Я думаю, по каких мастер-классах ты говоришь, а? А... И само да? Самоманиджмент, угу. да. Вот. И а, а, это, опять же, было уникальная вещь, потому что пары были, а, ну, просто... А, Совершенно по-другому проводились, чем в какой-нибудь школе или чем прочие пары, например, даже здесь. То есть это диалог со студентами, это передача личного опыта, а не просто сухой, сухих вещей, которые, ну, которые передают многие преподаватели, потому что ну так принято, так устоялось уже. Вот, То есть это личный опыт конкретного бизнесмена, конкретного профессионала. Тоже уникальный момент. Вот прочие предметы, но они интересные, полезные. А преподаватели у нас все хорошие, просто шикарные по сравнению с другими образовательными учреждениями, где я учился. Просто небо и земля. Вот это все, что я могу придумать прямо сейчас, если меня да, не напрямую. А да. про, про английский язык что-нибудь прокомментируешь? А, да, английский. Я посчитал, у меня где-то 7,5 часов английского выходит в неделю. Я, я вообще по жизни учился вот в школе, которая с углубленным изучением английского языка, поэтому для меня, в принципе, это привычно, хотя все равно многовато, но в целом привычно. И а, меня восхитил, на самом деле, уровень а, английского, который а, от меня требует. И то, что, тем не менее, несмотря на это, а, преподаватель прекрасно понимает. А, то есть нас распределили на более чем 10 групп. Я в восьмой. А, это, на самом деле, очень мало. А, там, как я понял, в, в первой группе учатся какие-то вообще гении. А, вот. И... Меня восхитило то, как э, дают материал, то есть э, это скорее похоже не на м, обучение, как в школе, а на какие-нибудь курсы по подготовке, например, к сдаче FCE, только без подготовки к сдаче FCE. То есть, э, ну, ну, ну, чувствуется, что человек э, ответственно относится. Вот Преподаватели вообще по английскому из-за того, что ну, на, у нас группа очень маленькая, даже меньше, чем наши 11 человек, которые сейчас на FPS учатся, просто считают нас чуть ли не своими детьми, как я понимаю. Каждый помнит не просто по именам, но и примерно что какие у нас слабые и сильные стороны. Вот У нас есть бизнес English и General English. И на самом деле на General English мы тоже изучаем всякие вещи, которые, ну, так или иначе будут связаны с дальнейшими нашими, с дальнейшим нашим тем, как мы будем использовать наш английский. То есть, если, то есть всякие там, я, я не помню точно темы, но там вот последний, например, Photoshop. Но определенно точно как-то мы его, вот эти вот всякие слова, выученные там, и фразы, и так далее, будем использовать в нашем профессиональном деятельности дальше, хоть чуть-чуть. Вот, что-то такое. Никита, спасибо тебе большое. Если есть желание, можно задать какие-то вопросы Никите. Вот. Если вопросов нет, тогда еще немножко порассказываю и перейдем уже совсем к ответам на вопросы. Так, Никита, там, всему, тебе вопрос пролетел. Ага, вижу. Иностранный язык один. На первом курсе один, насколько я знаю, то есть, ну, это, это у нас вот конкретно в нашем направлении точно один, хотя многие ребята из моей группы знают и, и прочие языки, например, есть у нас девочка, которая изучает китайский очень-очень глубоко. Вот, то есть на первом курсе только английский, потом на следующих курсах будут давать и прочие языки, как я понял. Не помню, с какого. Вроде со второго уже. Да, соответственно, с конца второго курса, да, как факультатив, можно взять либо один из европейских языков, вот, соответственно итальянский, испанский, немецкий, французский, либо, соответственно, если у вас до этого было понимание по-китайскому, то можно, в принципе, продолжить свое обучение и на китайском языке. У нас есть отдельная кафедра китайского языка, это вот, ну, как бы, если у вас с нуля совсем, то как факультатису не получится взять. Это а очень большая трудоемкость, которая требуется. Вот, если уже у вас в базе есть китайский, то как бы вы можете его продолжать изучать и у нас на, как бы, в рамках нашей кафедры китайских язык, языков. А, так, еще, еще, еще вопросы. А, нет, Окей, а тогда немножко еще про, про программы. Да, как вот Китя немножко сказал, я тогда попробую немножко расшифровать пять образовательных треков, которые с кейсами, и проектами связывают единую целую программу. Это история про управление людьми и организациями, да, как бы базово для экономики и управления. Финансо-экономический трек, да, как бы с добавлением вот новой программы отдельного трека про международные финансы. Большой брок по анализу данных, обучения и искусственный интеллект. Да, мы не говорим то, что мы делаем разработчиков, мы готовим и экономистов, но которые могут пойти работать аналитиками, да, и у них хороший прокачанный э, функциональный э, опыт и знания, умения по, э, по, по работе с IT, да, по работе с данными, по, по принятию решения на основе данных по помощь алгоритмов машинного обучения. Соответственно, модельный блок – это лидерство, да, личностное развитие, вот как раз тот самый курс самоменеджмента, о котором э, говорил Никита, как бы, работа в будущем, да, вот как бы, в первом семестре уже есть, мы провели сайт с ребятами, да, в следующем у нас будет критическое мышление, да, умение читать тренды, выявлять их и так дальше. Ну и, соответственно, про, про английский язык и сильную подготовку Никита, то, по-моему, очень подробно хорошо рассказал. Движемся дальше. У нас программа персонализированная CSB. CSB выделил шесть ключевых компетенций, которые мы построили, в том числе нашу программу. Да, это глобальная компетентность, критическое мышление, технологическое компетентность, предпринимательское мышление, умение решать проблем как бы, и лидерство. Соответственно, на всех этих блоках э, компетенций мы останавливаемся, да, мы их активно развиваем, и как и в рамках образовательного процесса, так и в рамках э, внеучебной деятельности – вот, ну, в частности, Никита не сказал, но как бы, у нас очень активный студенческий совет, да, и, например, Никита, напомню вас, какой вы выиграли на студенческом конкурсе талантов, грамоту или это место? Ну, но... Как бы э, официально сказали, что победила дружба, но нам по секрету один из организаторов написал то, что мы 100% победили, мы сделали самую крутую вещь, э, это называется «Капустник», ребят, э, «Капустник», э, в этом году мы делали фильм, э, ну, наполовину фильм, наполовину ребята на сцене выступали, я на сцене не выступал, я был актером, вот, э, мы победили 100%, потому что круче э, никого не было, опять же, вот, если у кого-то есть какие-то вопросы, которые не хочется здесь задавать, пишите мне. В чате есть мои контакты. Контакт. Вот. Могу скинуть видео, где мы выступаем. Ребята, вот реально, я не ожидал, что настолько профессионально, не настолько профессионально, как прям профессиональные фильмы, но более чем профессионально, чем могло бы быть, мы сделаем. Вот. Это по поводу капустника. Еще можно я прокомментирую вообще в принципе. По Что у нас сейчас идет по внеучебке? Это актив. Актив это отбор в студенческий совет ИБДА. Студенческий совет ИБДА это волшебные люди вообще, особенно глава Аня, не помню по фамилии. Помню, но ну, не хочу ошибиться в там сложная фамилия, в общем, не хочу ошибиться, плохо сказать. Вот просто чудесный человек. Можете ей писать, я тоже дам контакт, если надо. Она всем отписывается рано или поздно, в основном даже рано. Вот что происходит на активе у нас? У нас происходит в основном лекции. Ну мы организуем свой проект, то есть вначале придумываем, и если пройдем защита, то организуем его реально. Вот. И у нас постоянно проходят лекции по а, тому, как организовывать этот проект, по, в принципе, а, разным вещам, типа психологии. там, а, вот Просто отдельно, ребята, если кто знает, что такое 16 персоналей, у нас была поэтому а, целая лекция, например. Или у нас была отдельная лекция по тому, как избежать, кто знает, что такое синдром самозванца, у нас тоже она была. То есть я сидел и получал невероятное удовольствие и огромный опыт, например. Вот Есть основные треки и есть треки дополнительные. Треки дополнительные – от которые чуть-чуть мало связаны с организацией проекта, а треки основные – это которые чуть-чуть побольше связаны. Вот. и Потом у нас еще будет второй уровень актива, я не знаю, что там будет, не помню, просто. Еще церебра короче, отбор в СС очень сложный, но в результате вы будете в СС. Супер, спасибо, Афинкет. Соответственно, у нас очень международная бизнес-школа, да, и многие ребята на третьих-четвертых курсах уезжают на обмены, либо как бы, на семестр, либо на короткие программы. К нашим партнерам. Партнеры у нас есть фактически в большинстве таких крупных стран мира, да, ну, в Европе почти везде: там, Канада, Индия, Азия, Азия там, Япония, Китай, Вьетнам, Индонезия. Вот. Ну, на сайте можно посмотреть более подробный список. У нас каждый год проходят организационные встречи. У ребят, начинается со второго курса, есть возможность на семестр либо на меньше поехать в обмен. Соответственно, есть отдельные программы двойного диплома, вот, ну, они тоже там, туда появляются периодически по соглашениям во, во время обменных операций. Вот, ну, так, так что есть возможность не только поучиться в России, да, как бы, но и в рамках а, обучения у нас а, отучиться в передовых бизнес-школах и университетах а, в разных странах мира. Вот, мы активно помогаем, развиваем, и к нам приезжают соответственно, ребята учиться из разных стран, как бы, ну и мы соответственно тоже отправляем ну соответственно для этого нужно знать хорошо язык да как, ну, как минимум английский а лучше тут uh, язык как после пребывания собираетесь вот ну про uh, английский трек уже Никита много сказал немножко скажу про преподавателей да, как бы мы работаем с большинством, большинством uh, больших, больших структур да, но не только больших но естественно со растущими стартапами да, у нас активное uh, взаимодействие с сотрудниками Банка России да, в части финансов, тем со Сбербанком, в разных про проблематик. Да, например, прямо сейчас вместе со Сберакселерейтором идет, идет совместная программа для студентов по предпринимательству, а, в которой могут, они могут по окончанию выйти на защиту защитничный диплом, как стартап. С ВТБ мы прорабатываем историю про школу рисков. Да, также со Сбером мы обсуждаем программы по обучению специалистов по работе с персональными данными, с Рослых Лосбанком мы учим у сотрудников, МТС то же самое. Вот, с Яндексом обсуждаем партнерство, используем технологии платформы себя и так далее. Мы поддерживаем контакты связи, и у нас проходят с мастер-классами и э, ведут занятия, практики самых разных э, по профилю и видов деятельности и компаний, и банков, страховых и корпораций. Вот, естественно. у нас кампус находится на проспекте Вернадского 8284 Мы учимся обычно там. Соответственно, в академии, в принципе много корпусов, но обычно мы на кампусе на Вернацкого. здесь ну, у нас есть образовательный портал Бес Ранепро. Да, если кому-то интересно, у вас есть возможность там зарегистрироваться. В рассылке по ответе на вашу заявку приходило письмо, и там есть ссылочка. Можно зарегистрироваться. Если нет, могу продублировать. Напишите сейчас в чат, что у вас не пришла, и я вам продублирую. Соответственно, есть бюджетные места, как бы в целом программа стоит 515 тысяч, да, есть возможность получить образовательный кредит с господдержкой, там, ну, стандартная история про возврат 13% налога за обучение, да, как бы и система скидок за высокие баллы ЕГЭ при поступлении, и потом, соответственно, в время обучения за занятия первые места в рейтингах потом. мы активно работаем с нашими абитуриентами студентами, да, и на весну 2022 -го года запланирован форсайт «Твоя профессия будущего», предпрофессионный экзамен предпринимательства, да, победители, которые могут получить до 7 дополнительных баллов при поступлении, регулярно с работодателями. и, ну, соответственно, новация этого года – это мастер-класс в лаборатории управительских нейронаук, в ходе которых вы сможете протестировать свой мозг да, о том, как он принимает решение, как он работает с помощью специального оборудования нейроганджета. Вот, соответственно, присоединяйтесь к нам, да, у нас есть группа ВКонтакте, группа в Телеграме, есть вот почта, почта-телефон, звоните, пишите, вот, будьте с нами на связи, мы, соответственно, ждем вас на нашей программе осенью 22 года. Вот у нас все, мы, я готов, если нужно идти, тоже готов присоединиться, ответить на ваши вопросы. Так что, коллеги, ваши вопросы, комментарии, пожелания мы готовы вам на них ответить как я уже сказал вначале можно задавать в чате можно задавать соответственно голосом прошу егор вопрос совершенно как как все что с ней связано а блокчейн это не дисциплина, это технология. Соответственно, про блокчейн у нас есть дисциплина. Соответственно, она формируется как распределенная, как распределенная сеть скриптой. Как бы скрипт, господи, сейчас формулирую шифрование. Да. То есть у нас есть и про шифрование, и про и про блокчейн отдельный курс на четвертом, на четвертом курсе. Скорее было. Ну, Никита, ты за я так думаешь? Блокчейн на самом деле с технологией, которая себя не сильно показала, она очень низкоэффективна. То есть, то есть единственный плюс, который у него был у распределенных реестров, в принципе, это возможность обеспечить гарантии и подделки. Но история с биткоином показывает, что сбор максимума, даже такой самой системе, как биткоин, показывает, что она вполне себе управляема. При желании большое количество построенных ферм майнингов да, при протоколах позволяет создавать правильные ветки блокчейна. И если ты не попадаешь в эту правильную ветку, то ты просто исчезаешь, как бы в нем ничто. Вот. Такие кейсы неоднократно были. А, Алла, можно еще раз уточнить вопрос такой, есть ли русско-французских, это что? Что вы хотели сказать? Русско-французская программа у нас есть отдельная. Соответственно, можете посмотреть ее на сайте. Я сейчас не готов про нее рассказывать. И это снимаются мои, мои, мои коллеги. Там есть сглуб... программа с глубоким значением французского языка. Посмотрите, пожалуйста, на Ибдара, на Непару. Вот у нас есть программа вместе с университетом Неома под двойной диплом на французском языке. Да, да, да, не самое. Очень классная программа. Если если вы на французский язык, и за его знаете, но там нужно знать, там уже французский на очень высоком уровне. Но новое относительно, у них, по-моему, третий курс случится. Так что четвертый год будет в этом году. Егор, то сейчас разрабатывается валюта Центробанка на основе блокчейна. Вопрос да, как бы, и, то есть нужно что-то прокомментировать, и как бы, цифровой рубль разрабатывается. Как бы я с этим не спорю. Это был комментарий на какой-то, какой о том, что неэффективная технология, ну, как бы, да, вот. то, что он разрабатывается, не означает, что технология эффективна. То, что разрабатывается, означает, что... Центральный банк как регулятор пытается понять и использовать в своих целях распределенный, распределенный реестр. Но то, что строится как цифровой рубль, не является чистым блокчейном. То, что блокчейн в чистом понимании, да, это система как бы равных, как бы равных среди равных, да, peer to peer. Вот. А система цифрового рубля, цифрового юаня, это система, когда есть центр, да, который решает все, да, как бы такой центр, который банк и держит. То есть есть несколько баз, которые контролируют всю сеть. Да, как бы эти, эти, эти базы понятны. То есть это такой, это просто цифровой рубль, который по технологии. Так, Алла спрашивает про перспективы. Перспективы обучения на вашем секторе Перспективы и у нас, соответственно, у коллег программы хорошие, у нас разный вектор, да, то есть как бы мы говорим, мы говорим больше про финансы, да, и про продуктовый парадигмы, про технологический вектор, они больше говорю, нацелены на, на обучение и на карьеру в Европе, во Францию, благодаря франц французскому диплому. Вот. У нас нет четкого вектора на Францию, да, как бы у нас вектор такой более, технологический сторону технологический, экономический, математический. Вот у них он более, наверное, более сфокусированный на Францию и на российско-французские компании и французский и бизнес. У нас он больше на технологический бизнес. Так что то и другое, мне кажется, очень перспективная история. Я не готов подробности рассказать, как я уже сказал. То есть я думаю, что можно просто будет у директора программы, моего друга Алексея Свящева, это уточнить. Вот по поводу его программы и перспективы. Да, программирование обучаем. Соответственно, Это важный элемент нашей программы. У нас идет Python, как базовая история. Потом рассказываем про SQL. Для того, чтобы делать, даем Java основы. Если нужно, даем R. И в рамках эконометрики изучаем программные продукты либо на R, либо на Python. Соответственно, ну, в принципе, если позволяет уровень, да, как бы есть отдельный трек, а, вплоть до того, чтобы можно получить вторую квалификацию, либо Java, разработчик, либо Python-разработчик, но это потребует отдельных усилий, а, как бы будет в дополнительной квалификацией. Да, бюджетные места, бюджетные места есть, как бы они идут на всю совокупность наших программ. Там, по-моему, 10 у нас мест на менеджменте, 10 на управление персоналом. Uh, посмотрим, сколько там будет как бы сейчас в этом году на совокупность. Бюджетные места пока еще не определены. Коллеги, еще вопросы? Международный менеджмент ⁇ это uh, часть программ. Соответственно, у нас есть, как я сказал, много вопросов на ряд. Давайте я вернусь к этому картинке, в рамках которого мы учимся все, все вместе. То есть у нас есть разделение То есть у э, нас э, есть много профильный который состоит из нескольких профилей. Да, как бы я курирую два этих профиля, выделены таким салатовым цветом. Вот, э, как бы они позволяют вам учиться, поступить на, поступив на любую из этих профилей направлений, вы будете учиться как бы вместе вот как бы в такой, в одной большой программе много профильного балко называется международный бизнес. То есть вот часть предметов будет с ребятами которые учатся на менеджменте, часть, часть ребят, учатся на управлении персоналом, часть с рекламы, да, зависит от того, какой у вас будет общий, общий, у вас будет там полтора года, вот, а потом вы сможете сами выбрать, по какому профилю, что у вас идет. И это, это не только выбрать профиль, да, который здесь указан, но при этом еще и добрать до, до, до из других профилей, да, по курсам, по выбору, или э элективыми, вот, эксплуатативами, это ваш собственный профиль, которую вы сами сами формируете. Ну, как раз, как рассказал Никита, одним из первых шагов в этой истории – это придумать свою собственную профессию, исходя из э, результатов форсайта. Э, это такая технология, позволяющая заглянуть в будущее э, вот, и понять, как бы, что будет дальше меняться. Вы можете собрать придуманную вами профессию э, ваш набор компетенций и тем самым выйти на рынок абсолютно уникальным специалистом, э, который будет по вашему мнению, пользоваться спросом и как бы, полностью обойти всю конкуренцию. То есть вы не просто экономист, да, а, как бы, а экономист с знанием международных, как бы, международных, международных аспектов да, или, или там, рекламщик со знанием программирования. Да? То есть все, все, все, что можно собрать в единые вещи, можно будет в рамках программы собрать своей, своей, персональную траекторию тра тра тра обучения. Я уже к вечеру значит, прошу прощения. Вопрос: обучение очное. Да, программы все очные. Обучение идет в основном, как я сказал, на кампусе проспект унаск 84 в Москве. Ну, как бы есть, соответственно, онлайн-курсы, куда же без них да, часть материала у нас находится на образовательном платформе нашей академии. Вот там есть видео, есть какие-то тесты и так далее. То есть есть основная часть очная, но как бы есть и онлайн часть. Часть курсов идет конечно, в смешанном формате, что что-то проходит онлайн, что-то происходит соответственно очно. Ну и как бы естественно мы все понимаем, что у нас кругом пандемия, вот и если там происходит какое-то осложнение, ограничение, то мы естественно все уходим онлайн, вот, вот там у нас была неделя, которая в ноябре вот, Ну все как бы, да, все перешли в Zoom, на образовательный портал как бы, по-моему ничего не особо не потеряли Никит, как у тебя ощущения? Мы занятия лучше проводили в аудитории или, или в зуме? Где было прикольно? А, знаете, это вообще разные вещи. Например, а, вот когда сидишь в аудитории… А... Легче воспринимается информация, в основном чуть-чуть легче, а когда сидишь в зуме, она чуть, -чуть тяжелее воспринимается, зато ты сидишь, во-первых, в комфортных условиях у себя дома, можешь там что-нибудь кушать, пить, не знаю, еще что-то. Во-вторых, как правило, очень удобно пойти погуглить, вот не отходя буквально отказ, кассы, что там тебя спрашивают, что будут спрашивать других, вот это вот, вот все, и на самом деле оказывается, что этот вот момент, что ты пошел погуглил, тоже тебя обучает, я многие вещи запомнил Благодаря этому, просто потому что вовремя на, на адреналине, так сказать, пошел погуглил, потому что не думал, что меня это будут спрашивать. Такое. А оценки, как правило, лучше на дистанте. И именно из-за этого, когда вот да. Да. Окей. Все секреты не рассказывай. Вопрос про практики стажировки. Да, соответственно, практики стажировки есть в программе. Да, соответственно, производственные учебные, после второго курса, после третьего курса. А вот, соответственно, и у нас есть э, соглашение, к нам регулярно при, при, приходят со, со своими предложениями ребята из а, больших а, структур. Ну, соответственно, этим летом у нас было мастер-классы для старших курсов от ВТБ. А, соответственно, мы активно сотрудничаем со Сбербанком. Я являюсь также директором программы магистратуры, которая целевая для Сбербанка. Мы, ну, соответственно, в плотном контакте а, со всем HR-цеком Сбербанка. А, вот, соответственно, все остальные тоже, то есть большая четверка, регулярно приходит. И КП, и, и прайсы, и КМД, вот, и Делоид. Ну, то есть, как-то так. Сколько сессий этих год? Стандарт на две. Не понял, ваш вопрос, Алла, что такое теперь только многопротивный руководство? Вы поступаете на свою программу, то есть на конкретную программу, можете на нем учиться и ничего себе не. Не как бы То есть он поступает, условно говоря, там на финансовый продукт системы идете четко по учебному плану и заканчиваете программу финансовый продукт эксистемы. То есть это ваш выбор. То есть это не обязательная история. То есть вы можете ничего не менять, да, как бы куда поступили, на этой программе учиться по учебному плану, ее закончить, и все как бы. То есть, разница для если у вас нет желания ничего менять, а у вас ничего и не, не будет. То есть, это просто э, опции, которые вам. Открывается возможность, да, это не означает, что у вас будет все как-то по-другому. То есть учебный план, программа, все равно как бы свой собственный. Процент отчислений – хороший вопрос. Честно говоря, даже так, так, так не скажу на скидку, никогда не считал. Но в целом, наверное, так вот совсем, совсем условно, потому что реально как бы ничего не считал. Из 100 человек, которые поступили, заканчивают процентов 75%. Но это вот так, на скидку. Может быть, больше, может быть, меньше. Ну, соответственно, как бы учиться у нас, наверное, скорее тяжело, чем легко. Да? То есть, как бы, и, то есть, и дома ожидания, как бы, и преподаватели спрашивают. А, что я рассказываю? Вот, расскажи, насколько тебе тяжело учиться. Тяжело учиться, ребят. Тяжело. Матан тяжелый. Потом тяжелая микро очень. История, как правило, довольно тяжелая. Причем истории у нас две. История uh, менеджмента. Это неправильное название предмета, но история менеджмента. И все вообще история. Но при этом очень интересно, как правило. И... Вообще-то, например, на FPS учиться чуть-чуть полегче, у нас не, нет некоторых предметов, которые дают другим ребятам, системки нет, системного подхода к менеджменту, в менеджменте, по-моему, полное название, вот, и еще чего-то нету, то есть, О, зачастую это бывает это, так, подниму, ребят, что подниму, я, например, подниму. прихожу ко второй, к третьей паре, то есть выспаться можно нормально, если вы сова, уже, уже, уже плюс, вот, и... Ну, все равно сложно, но интересно. Я очень сильно саморазвиваюсь вот тут здесь. Из соответственно, у нас общая по всей академии. По единому расписанию, как бы есть различные секции. В кампусе есть бассейн, спортзал, вот, там несколько площадок, баскетбольное, футбольное поле для мини-футбола. Так что, как бы там, да, можно. У нас даже, по-моему, есть своя. Сенатор, у нас какая футбольная команда, баскетбольная, да, есть Никита по Футбольная, Илья в футбольной, этот, в футбольной команде участвует. По-моему, баскетбольная тоже есть, но я никого оттуда не знаю. Uh -huh. ну, как бы, в принципе ребята даже участвуют в соревнованиях, по-моему, я не помню, то ли серебро взяли позапрошлом году, то ли, то ли бронзу по Москве. Для тех, кому для кого Физра это скорее проблема, чем плюс в принципе, ребят, достаточно просто ходить где-то на три четверти. Физры просто приходить, заниматься чем угодно. У нас есть там йога для тех, кто не хочет вдруг. И, и зумба. В общем, куда-то тех, кто не хочет играть в волейбол, спихивают, и вы просто приходите. Мне, мне например, так зачет поставили. Я приходил, просто играл, разминался чуть-чуть, и у меня зачет сейчас стоит по физре. Все, просто, просто ходите на пары, и все. Все секреты спалил. Вы, главное, не говорите, что это я спалил, хорошо? Окей, <смех> okay. я значит, не буду. Uh, еще вопросы, ребят? На все ответили? Или есть еще какие-то вопросы? Так, ну... Много ли домашек? Никита, явно к тебе вопрос. Я не знаю, сколько у вас домашек. Домашка? Где домашка? Вопрос, много ли домашек? Много, а, вот, вижу, много ли домашних заданий. По-английскому много, по-английскому очень много, зачастую. Но в некоторых предметах вообще домашку не дают или дают чисто на раздумье. По матану много домашки, да. Вот конкретно в нашем направлении. Не знаю, как у других ребят у нас отдельно матан идет. По, кстати, по форсайту может быть много домашки, ну, там, в зависимости от степени сделанности форсайта. Вот. А, а так, например, по истории, как правило, домашки вообще нет. Ни по одной, ни по другой. Просто нужно будет подготовить что-нибудь в конце. Чисто на ваше усмотрение делать, что-то не делать. Но ну, если вы что-то делали, соответственно, зачет вы получите легче, чем другие ребята. Такое. Еще вопросы? Много ли окон в расписании. Много. Ну, обычно в неделю где-то одно-два окна, как правило, появляется. Ну, это, наверное, немного. Но, но да, может, и немного. Так, еще какие-то вопросы? Коллеги, ну тогда, наверное... А, что-то еще появилось. А, спасибо. Тогда, наверное, прощаемся. Мы как бы, за, за наши полчаса так активно ушли. Спасибо вам большое за время. Никита, спасибо тебе за откровенный рассказ. Вот. Я надеюсь, что какие-то гадости расскажешь. Ну ладно, ты сегодня был добрый, никакие гадости не рассказал. Да гадостей и... никаких нет особо. Ну да, вот хорошо. про а сложность я сказал, а все остальное, да. что Благодарю. у меня все устраивает. Спасибо тебе, Лёхович, что выделил время и пообщался со мной и с нашими будущими абитуриентами. Коллеги, спасибо вам большое. Было рад всех читать, да, потому что видел только себя и Никиту. Так что был рад вас всех читать. Всем всего хорошего, до свидания.